Вот у нас очередная распаковка. Так. Мы, мы, распак... мы это отрезали. Не смотри, что там. А здесь у нас лего лодка. Так. Мне нужны ножницы. Так. Э. Все. А все что ли? Папа а, открыл. Им снимать, снимать будем Вылезай давай отсюда уже. Вот такая вот лодочка. Я... Можно я понюхаю? Не пойму, чем пахнет. Военная лодка. В описании. Так. Вот такая вот лодочка. Кстати, здесь одна деталь, только эта лодка. На нее можно посадить солдатиков. Один командир. Так, где он у нас? Вот. Хорошо держится человечек. Сюда можно, в принципе, всех посадить. Хорошо держится человечек. Пять можно, наверное, посадить. Вот. А может быть, идут больше. Некоторые здесь будут стоять. Ну вот, всем пока, всем до новых встреч, увидимся.